Растущий поток турецких инвестиций в Россию обусловил открытие профиля политика и экономика тюркских народов. По итогам обучения специалисты смогут сопровождать экономические и социальные проекты, связанные с Турцией, а также с государствами Востока. Выпускники профиля История тюркских народов, история искусств тюркско-мусульманского мира, политика и экономика тюркских народов, а также история экономика и культура тюркских народов смогут представлять Татарстан на мировом уровне в странах ближнего и дальнего зарубежья. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.